Я теряю тебя по глоткам, по кусочку, судья снова я, будто я одиночка, Ты уходишь, и все, что было, только сердце мое остыло Ты уходишь опять, не спеша, незаметно, покидаешь меня. Твоей дворик монетный Улетаешь и путь трудный Отмеряешь шагами секунды Левел Но я встану опять, не спеша, незаметно, Не могу не дышать, Эту пылью монетность, сдуну пепел и по где тебя мне искать, такую я тебя соберу, по глоткам, по кусочкам, судьбу ты снова ты, будто ты одиночка, соберу все твои монеты, И куплю тебе жаркое лето. Лево-блюз.